Комплект 13 торговых роботов для терминала Quick. Здравствуйте всем! И сегодня я рад вам представить обновленный комплект, который состоит уже из 13 торговых роботов для терминала Quick. Что появилось нового и что позволяет данным роботам зарабатывать денег на биржевом рынке? В первую очередь, робот написан на быстром и надежном языке программирования Lua. Язык, который специально интегрирован и предназначен для терминала Quick. Все роботы, написанные на языке Lua, работают стабильно и надежно и позволят вам положиться на них. Все торговые роботы позволяют настроиться вам на любую из трех торговых площадок. Это срочный рынок ФОРЦ, фондовая секция или валютный рынок. Все роботы умеют автоматически выставлять стопы, профиты, используют трейлинг стопы. И кроме того, умеет выставлять стоп с учетом волатильности при помощи индекса ATR Average True Range. Робот умеет торговать полностью в автоматическом режиме, но также может быть запущен в режиме виртуальной торговли, когда на одном счету вы можете запустить много стратегий одновременно и даже стратегии на одном инструменте, но с разными параметрами. Как все это сделать? есть подробные видеоинструкции, которые прилагаются к комплекту роботов. А если что-то не получится, то есть служба технической поддержки, которая всегда поможет с настройкой и запуском торговых роботов. Текущая версия позволяет торговать не только в полностью автоматическом режиме, но использовать торговых роботов в режиме советника. Робот только подает вам сигналы, а вы решаете, входить по какой цене, где выставлять стоп, где выставлять профит, и когда покрыться. Такая комбинация робота и ручной торговли для многих становится палочкой-выручалочкой. Для многих такой режим позволит дисциплинировать торговлю и приносит отличные результаты. Текущий комплект состоит из 13 торговых роботов. Конечно, более популярны это трендовые торговые роботы, в частности скользящие средние, Гистограмма МакДи, Ишимоку, Робот-Аллигатор, Робот-аллигатор и робот ADX только появились в текущей версии. И эти роботы проще настраиваются под любой рынок. Есть также контртрендовые роботы. Один из лучших индикаторов стахастик для бокового движения. И роботы смешанного типа. К примеру, Parabolic SAR. Или полностью обновленный робот фрактальные уровни Эти роботы позволяют торговать как в режиме тренда, так и в режиме боковика. Давайте откроем терминал QUICK. И посмотрим пример работающих торговых роботов. Перед вами пример запущенного торгового робота на основе индикатора фрактал. Это робот один из самых интересных в комплекте. Как видите, есть удобный конфигуратор, которым есть все параметры, о которых мы говорили. Вы можете настроить на любую торговую секцию торгового робота. Можете задать стопы, профиты, трейлинг стопы, стоп по волатильности. Есть функции защиты от запиливания. Режим обычной виртуальной торговли. И можно использовать внутридневную торговлю. А чтобы изменить параметры, вам достаточно всего лишь нажать клавишу сохранить. И робот начнет работать с новыми параметрами. Как все сделать? Как настроить робота? Все подробно расписано в видеоинструкциях, которые прилагаются к комплекту. Робот фрактал был полностью обновлен. И появился специально для него написанный индикатор фрактал на языке Lua, который позволяет визуально наблюдать, где находятся ближайшие фрактальные уровни. И как только цена пересекает уровни, по заданному алгоритму робот будет либо входить в шорт, либо играть на пробой. Кроме того, наш индикатор имеет некоторые дополнительные фишки, такие как возможность сдвинуть как возможность сдвинуть фрактал внутрь, или в Дальше от последнего фрактала. Для чего это нужно? Давайте нажмем применить. И вы видите, что фрактальные уровни сдвинулись чуть-чуть ближе к текущей цене. Это позволит вам войти раньше других участников рынка. И в некоторых случаях позволит уже зарабатывать профит и получать прибыль, когда другие участники будут ждать пробития реального фрактала. Также можно подстраховаться и зайти не на фрактале, а чуть позже. Все это зависит от той тактики, которую вы выберете. Как все это настроить? Все подробно расписано в инструкциях. А если у вас возникнут сложности, служба технической поддержки всегда поможет вам настроить и запустить торгового робота. Также в комплект, к примеру, входит один из новых роботов. Это робот на основе индикатора аллигатор Робот, который имеет большое количество настроек и существенно открывает возможности для реализации всех ваших фантазий. Возьмем, к примеру, робота параболик SAR. Робот позволяет работать как в классическом режиме, зарабатывая на трендах, но также переключиться в режим антипараболика и попытаться заработать уже вот в таком боковике, который вы видите. В этом случае робот будет играть не на пробой, а на отскок и будет здесь продавать, здесь покупать, здесь продавать, здесь покупать и, как видите, что в данном случае боковик приносит очень хорошие результаты. А теперь перейдем к самому интересному. Вы знаете все, что КВИК не позволяет тестировать и проводить тесты с роботизированными системами. Поэтому мы специально сделали курс для подбора прибыльных параметров и подготовили для вас готовые формулы, по которым вы, не зная языков программирования, самостоятельно сможете подобрать прибыльные параметры и начать торговлю. А делается это все очень просто при помощи программы Amibroker. Мы уже сделали готовые формулы и вам остается только протестировать на истории параметры. Получить прибыльные параметры с учетом ваших предпочтений и начать торговлю на реальном рынке. Вы получите готовые формулы для тестирования всех 13 торговых роботов. И вам не нужно разбираться в коде. А в курсе подробно расписано, что нужно сделать, чтобы быстро провести тесты. Давайте сейчас это проделаем. Задавая параметры, как все это делать, описано в курсе. И нажимая оптимизировать. Амиброкер очень быстро сделает для вас тесты по заданным параметрам для нужного инструмента. И смотрите. Чистый профит составляет 37%. Хорошо это или плохо? Обратите внимание. Что тесты сделаны за 5 месяцев. А теперь следующее. Вы торгуете на срочном рынке Force. Это значит, что вы можете использовать хотя бы третье плечо. Еще раз проведем тесты. И посмотрите. Лучшие результаты уже 140% всего за 5 месяцев. Использование дополнительных стопов, профитов и других возможностей робота позволяет еще даже в некоторых случаях и улучшить эти результаты. На самом деле результат фантастический. Около 300% годовых. Возможно такое? К счастью, есть рынки и есть время, когда действительно такое возможно и можно зарабатывать по 300% в год. Это бывает не всегда. Но если у вас есть комплект торговых роботов, то вы можете подбирать робота под текущий рынок. Вы можете постоянно самостоятельно оптимизировать параметры. И работать только с прибыльными параметрами, в которые вы сами верите, потому что сами их подобрали на основе готовых формул. Амеброкер позволит вам не только посмотреть кривую доходности, но и просмотреть все сделки, в частности на графе. В данном случае вы видите, что сделки обозначены красным. Это short. Робот отлавливает большую часть тренда. И выходит только когда тренд уже закончился. Причем в распиле он не входит в рынок. И это тоже можно задать в настройках робота. Робот аллигатор еще интересен тем, что частный случай робота аллигатора это те же скользящие средние, которые вы можете получить при определенных настройках. Благодарю всех за внимание. Надеюсь, что автоматизация торговли принесет вам свои плоды и принесет стабильность в ваш трейдинг. Заходите на наш сайт и заказывайте по ссылке комплект из 13 торговых роботов. Вы также получите курс по подбору прибыльных параметров и также готовые формулы, при помощи которых вы сможете все без проблем протестировать и всегда подбирать актуальные параметры для текущего моря. Благодарю за внимание.